по году я сказал как хотите это воспринимайте крым будет украинским и в тот момент когда в тот момент когда крым стал российским ей тогда говорил что он будет украинским кто бы возмущался не возмущался я не при чем я вообще ни при чем. Мне, конечно же, хочется, чтобы украинская принадлежала Украине, но как эзотерик, ну, для меня это, ну, не играет какой-то там глобальной и важной роли. Конечно, я за то, чтобы Украине принадлежал Крым. Но это не мои чувства, это снятие информации.